Влияние белка на здоровье. Четыре лекции я сделала просто как бы конечный итог, а о мы мы бы тут были до ночи, до ночи. Первое, что вы получаете: мочекаменная болезнь поможет это, что медицина вырезает, что она там этот, как он называется, желчный пузырь или старается камни вывести? Нет, потому что белок делает это. Остеопороз то же самое. Человек не кончит, не изменит систему, ничего не починится. Сердечно-сосудистые заболевания тоже связано с этим. Ничего не починится. Сосуды не получают аргенин и глицин. Снижение выносливости я вам покажу очень интересный опыт. Рак – это тоже. Подагра. У нас были тут шведские и шведы. У каждого подагра. Потому что Белок, белок, белок, белок, белок, белок. Вот это этот опыт. Канадские морские пехотинцы тренировались, это было в начале Второй мировой войны, 15-25 километров. Пойдем? Пойдем. Я когда была в Аймаре на обучение, я занималась одной, э, ну, э, у которой были ноги больные. И как бы меня, как стажера, за ней сматриваться. Потом, когда кончался это курс с группы, нам надо было в Калифорнские горы идти полтора километра прошагать. Но я с ней целый месяц занималась. Просила ее ходить. Потом утром мне так спать хотелось, смотрю, тетенька ходит. Там такой флаг был, вокруг этого флага. Ну и мы эти полтора километра прошли так, что я ее все время толкала. И мы шли. И когда приходила машина за пациентами, спрашивала, возьмем вас на машину? Нет. И мы с ней, чемпионы, дошли до конечного, последней черты. Вот так делает программа это возможным. 15-25 километров, лавина снега, скала, океан. А потом ты приходишь на место остановки, надо еще ко костер, палатку и пищу готовить. И у тебя должны быть силы. Для этих работ у солдат было достаточно энергии, пока однажды их офицер не накормил их всем Сухой, обидно белковой, богатой жирами и пряностями мясной пищи индейцев. Называется пемикан. Чем это кончилось? После этого на полпути с солдатами произошло невероятное. Они были абсолютно изнурены, еле волочили ноги, падали из-за усталости на снег. И отказывались идти дальше. Что нам надо? Нам не пуля, не атомная война нужна. Пимикан. Накормим все этим, сделаем такие. Во вражеский стан пошлем все эти. И все. Абсолютная изнуренность. Большое количество белков и жира создало органическую недостаточность воды. Обезвоживание. Глаза мужчин потускнели, они стали впалыми. Под глазами черные круги, кожа стянута и сжата из-за недостатков воды. Когда вы видите таких людей, вы можете им сразу сказать, в чем беда. Для восстановления прежнего состояния одной пищи, одноразовой, боевой готовности, три недели пошло. Один раз ели, три недели восстанавливались. А если мы всю жизнь так питаемся, кто нас может восстановить? Это опять Южная Африка, университет старался как бы проверить, правильно ли это, потеря кольца. И к ним пришли э, те, которые развивают таких породистых баранов Мирина. И они хотели узнать, почему этих баранов ноги стали такие не, кривыми, не носили себя. И в общем они сделали эксперимент. Было им всем сто Плюс-минус 20 дней, вес примерно 28, плюс-минус 3 килограмма. 5 групп. 12% белка, это основная диета, растительная. 15% белка основная, плюс 3% животное 17% белка основная, плюс 5% животное Но нас интересуют сейчас 2 последних. 20% из них 8% животная, 8% растительная. Давайте посмотрим на этих баранов. Как они будут выглядеть? Это растительное. Прямые. Как прибавлялось, как прибавлялось белковая, другая, плохопрохой белок, животные начинались искривления. Это вот последний. Он не держался на ногах. Ноги как тучный. Ноги не стояли, его тащили пять студентов. этого Валтифайта. Там видите, что случилось? И это реальность. Вот искривление. Чем больше белка животного, тем больше искривления. Вот они. Ноги не сильные. Этот и этот. Чем больше плохого белка, а этого последнего сюда не дотащили был резюме результат ученые изучали и мочу и поражения и они установили что кальций теряется при вот этом последнем тем больше животного белка теряется два раза больше чем при растительным с мочой деформации тоже в три раза больше если употреблялся животный белок но вы знаете, какой был. Сейчас вы должны понять. Всем делается, когда устанавливается болезнь костной массы, недостача кальция, остеопороз. Делается как бы опыт какой, да? Изучается эта кость, устанавливается ее плотность. Результат: когда употреблялся животный белок, плотность была больше, чем у тех, у которых был растительный белок. А знаете, что это значит? Что все эти анализы, которые сейчас мир делает, они не показывают истинный астопороз. Почему? Плотность, ну скажем, свинец, он очень плотный металл, а вы можете его... А возьмем сталь. Он не плотный металл, структура, но вы его никак не... Вот тут разница. Поэтому это не показывает наличие остеопороза. Так, здесь две костные массы. Тут все разрушено. Кто из них старее, кто моложе? Можете сказать, правая или левая? Как вы думаете? А вы видели, наверное, уже, нет? 47 лет вот это. Практически ничего нет. Видите, одни дырки а это 75 лет и сравните пожалуйста 47 лет ничего нет уже инвалид это серьезная проблема что у людей нет знаний давайте посмотрим откуда же получить этот кальций чтобы не рушились наши кости все думают что обезжиренный йогурт молоко и так далее а посмотрите Лиственная капуста 400 миллиграмм, репа брюква 250, китайская даже капуста, листья над обезжиренные, брокколи много, зерновые много, хлеб, бобы везде. Давайте будем сматриваться. Вот это работа американского американском журнале «Клинические опыты» Была вот такая статья. «Зеленые такие, как капуста, браколи, китайская капуста, также хороши, как и молоко, в их способности накапливать кальций». Так что не боитесь. Если кто-то говорит, «А, откуда мой ребенок или вы, молодая женщина, получается кальций, а вот отсюда. Выбирайте, что хотите. Это все кальций. И он легко усваивается, вы не теряете его. Это тоже все кальций. Все зерновые, сколько хотите. Даже в этих початках все везде кальций. Это тоже кальций. Это тоже кальций. Везде кальций. Поэтому такое мышление, что только в мясе он и есть, но, или в молоке. Это все кальций. Но можете вы остаться... Без нет в одном стакане сока апельсина 8 миллиграмм кальция даже в нем лиственная капуста это чемпион 179 миллиграмм но его надо уметь э, готовить оно а то невкусное соевый белок соевые продукты все кальций и кальций не теряется а сохраняется это тоже все кольцы, сладкие кольцы. Это тоже кальций. Все зерновые натуральные, помидоры, лук, кукуруза, морковь. Что хотите. Я сюда прибавила еще, я изучала работу Дональда Ведена. Это консультант при нас, очень интересный ученый. И я хочу сказать, инвалидам советую, и даже которые в коляске к нам приезжали, чтобы люди не сидели все время, если они не могут ходить, они не могут бегать. Посмотрите, стоять на месте в течение трех часов в день, по полчаса, но три часа в общей совокупности, это то же, что четыре часа ходьбы в день. Абсолютно одно и то же. И вы избегаете потери кальция, просто стоите. Почему я так благодарю за эти лекции? Часами стоишь, десятилетиями, стоишь и стоишь по несколько часов. И Избегать потери кальция, даже если остальные 20 часов вы будете в постели. 24 часа в день, 21 можете спать, 3 часа постойте. Стоять в постели. Ладно. По мнению профессора на лучшие упражнения для сохранения костной массы. Почему это действует? Это активное несение гравитационной массы тела. Такое ходьба и бег трусой. Без гравитации, силы, притяжения, кости начнут терять кальций. Вот почему. За восьмидневный космический полет космонавты теряют 200 мг кальция в день. Они приходят практически на носилках. Опять сделала выводы из научных работ. Просто, чтобы вам было легко. Похитяют, украдут, украдут ваш кальций табак и алкоголь. Никакой полезности нет в стакане вина и красным вина. Это легенда. Я принимала родню английской королевы, и у нас было застолье, показывала Эстонию, и они мне сказали, что почему нет вина, что это очень... Ну, я знаю эту научную работу. И тогда 4-5 арваских ученых работ мы объясняли, и пришли все-таки, что это не полезно. Кофеин кофеин у нас дважды, малоподвижность, избыток белков, избыток фосфора, избыток соли, плохие углеводы, плохой сахар, рафинированный, способствует редению костей. Чем больше сахара, теряете иммунитет, теряйте кости. Употребление плохого жира, потеря кальция прямым образом связана с уровнем жира в плохого жира. Но я советую вам посмотреть про жиры, лекцию. Она сложная, но она очень... Интересное. Будем теперь создавать для вас добро, хорошие ваши костную массу. Что вы первое должны делать? Силовые упражнения, то, что вам нравится. Я включала у меня такой, когда у меня со спиной сделала сто упражнений утром и включала оду радости, Сховина, и до вечности могла упражняться. Уменьшение употребления белков. Делайте то, что вам нравится, а не то, что вам Говорят, уменьшение употребления белка, избегайте белок, избегать употребления похитителей кальция, все, что вы там видели, солнечный свет, употребление растительной пищи, богатой кальцием. Все просто, очень просто, но это надо делать.